Здравствуйте, меня зовут Настя, я специалист компании Webcom Group. Сегодня поговорим об установке счетчиков и их привязке к рекламным аккаунтам. Для того, чтобы проверить, установлены ли счетчики на сайте, необходимо зайти на любую страницу сайта, перейти в код страницы, нажав правую кнопку мыши, исходный текст страницы, либо использовать клавиши Ctrl плюс U. Далее используем поиск по странице Ctrl плюс F. Для проверки наличия счетчиков метрики вводим в строке поиска метрика. Номер самого счетчика можно также найти в коде после слова ID. Для проверки наличия счетчика аналитики вводим в строке UA-. Номер самого счетчика будет указан сразу после UA-. Для проверки наличия контейнера GTM вводим в строке GTM. Номер контейнера указан после GTM- Обратите внимание, что для корректного сбора данных на сайте должно быть установлено только по одному счетчику метрики и аналитики, либо один контейнер GTM. При установке счетчиков через GTM из кода сайта данные счетчики надо будет убрать чтобы собираемая информация не дублировалась. Если у вас установлены счетчики, а доступов к ним нет, можно либо их удалить и установить новые, тогда данные за предыдущий период будут потеряны, либо обратиться к техподдержке Яндекс или Google, описав проблему, и попросить передать права владельца на ваш аккаунт. Техподдержка направит вас на форму заявки, после заполнения которой ваш запрос будет обработан и счетчики перенесены на ваш аккаунт без потери данных. Для создания счетчика «Метрики» переходим по ссылке. Чтобы войти в аккаунт, необходимо либо зарегистрироваться, либо зайти под своей действующей почтой. Жмем «Добавить счетчик» и заполняем поля «Имя счетчика». Вводим любое удобное для вас. В поле «Адрес сайта» вносим полный URL сайта. Выбираем часовой пояс и включаем веб-визор для того, чтобы мы смогли потом посмотреть поведение пользователей на странице. Принимаем условия и жмем «Создать счетчик», после чего вас перебросит на страницу установки счетчика. Есть три варианта установки счетчика – напрямую в код сайта, через административную панель и через GTM. Сегодня мы рассмотрим один из них. Выбираем установку через HTML. Опускаемся ниже, где будет указан код, который необходимо разместить на всех страницах сайта в блоке HEAD. Для создания счетчика аналитики мы также переходим по ссылке. Нажимаем «Создать аккаунт», вводим название, Далее, так как мы устанавливаем счетчик на сайт, выбираем сайт, вводим название сайта и его адрес, отрасль и отчетный часовой пояс. После заполнения всех полей вас также перекинет на страницу с кодом счетчика для его установки. Создание контейнера GTM аналогично созданию счетчика аналитики. Мы заполняем все данные, выбираем веб-сайт, После подтверждения условий нас также перебросят на страницу с кодом, который в дальнейшем необходимо будет добавить в код сайта, после чего необходимо будет добавить метрику и аналитику в наш контейнер. Более подробно об этом, а также о настройке целей вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Для установки счетчиков либо GTM напрямую через код у вас должны быть доступы к FTP либо cPanel вашего сайта. Заходим в cPanel, выбираем раздел «Диспетчер файлов». Для добавления счетчиков нам необходим файл header.php. Чаще всего он находится в основной папке темы сайта. Но, чтобы упростить поиск, используйте стандартный поиск по файлам. Просто вводим header.php в строке поиска. Далее, для внесения корректировок скачиваем файл. Открываем. В первых строках кода можно увидеть открывающий тег «head». Именно после него и необходимо разместить код метрики, аналитики либо GTM согласно инструкции в аккаунтов счетчиков. В нашем случае это GTM, следовательно, вторую часть кода необходимо будет разместить после тега body. После чего сохраняем изменения, удаляем старый файл, который сейчас находится на сервере и добавляем новый через функционал «Отправить». При добавлении через FTP может использоваться приложение FileZilla. Действия в ней будут идентичны. Вводим сервер, логин, пароль. Находим файл header.php и заменяем с добавлением необходимых кодов. Информация по сайту начнет собираться и отображаться в аккаунтах Метрики и Аналитики сразу после установки счетчиков. Для того, чтобы связать метрику с рекламным кабинетом Яндекс, необходимо указать номер счетчика в своих рекламных кампаниях. При создании новой кампании будет предложено соответствующее поле для заполнения. А если у вас уже есть рекламные кампании, вы можете перейти в их настройки и также добавить идентификатор счетчика. На каждую рекламную кампанию счетчик указывается отдельно, поэтому важно указать идентификатор в каждой кампании, чтобы все данные тянулись в рекламный аккаунт корректно. Для того, чтобы связать аналитику с рекламным аккаунтом, необходимо зайти в настройки Google Аналитики, далее настройки ресурса «Связать с Google рекламой», после чего вам предложат доступный рекламный аккаунт. Выбираем его, жмем «Связать аккаунты». Если счетчик не отображается, то, скорее всего, вы не выполнили обязательное условие. А именно, у аккаунта должен быть доступ на редактирование счетчика аналитики и аккаунт должен обладать правами администратора в рекламном аккаунте. Также это условие необходимо для Яндекс, если вы хотите, чтобы Директ тянулись настроенные в Яндекс. метрики цели. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, будьте всегда в курсе диджитал-новинок и лайфхаков. С вами был WebCom Group, до встречи! Кстати, пока вы здесь, напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете об этом ролике.